Всем доброго времени суток, приветствую на своем канале, хотел показать разницу патронов 10х32 и этот лидер ТТ, да, и патроны от осы, то есть в чем их как-то различие, ну все видели, просто я распотрошил патрон от осы, вообще никому не советую, даже, наверное, запрещаю это делать, достаточно моего опыта, чтобы не создавать себе проблем. Вот, это у нас патрон 10 на 32 Это у нас получается э, Масса пули 2 грамма да? вот. Здесь у нас э, отосы Патрон от осы э, 185 на 55 То есть э, разница просто, конечно, она, она заметна да? То есть здесь 2 грамма, здесь 13 грамм То есть останавливающий эффект, конечно то есть, Ну аса ну, это действительно травматический именно пистолет а вот такие маленькие патроны, они больше, ну, пострелять по мишени, то есть если вам нужна, наверное, действительно сама, самооборона, да, то я бы, наверное, порекомендовал брать осу хотя, конечно, она не самое удобное оружие для ношения, и 4 патрона всего, ну, я думаю, что для самообороны 4 патрона достаточно, с учетом, что можно использовать светошумовой патрон, который, ну, как сказать, возможно, даже на толпу, наверное, повлияет. Ну, вот... Хотел 음, показать, на что состоит, наверное, больше даже э, в сравнении тем, э, особо что ну, вот масса, э, нашей, наш, э, масса пули, да, получается у них абсолютно, конечно, разная. Плюс по своему, ну, ну видно, да, что в разы, что здесь, ну с, даже сравнивать надо. Это сам у нас э, стабилизатор, э, стабилизатор полета, он легче. Можем примерно посмотреть, я чуть-чуть отломалась, сколько у него получается масса самого, самого патрона, патронасы, Это у нас где-то 9, ну 10 грамм. Вот, и из них получается 3, 3 грамма, наверное, да будет. Ну да, 3 грамма весит стабилизатор полета на картинках вот на патронах он выглядит по-другому здесь у нас получается эта резина сама сам сама пуля от осы 18,5 на 55 это это для это оса 4 и 2 сама пуля у нас она это резина с металлической крошкой такой вот то есть там наконечника нету Стального наконечника, не наконечника, стального стальной сердцевины внутри нету Здесь она целиковая, целиковая резина с металлической вот этой крошкой Не с рушкой наверное, правильно сказать С металлической, но ну, она такой блестит металлической крошкой Вот, и стабилизатор, он туда просто вкручивается Вот, он у нас просто пластиковый как Пластиковый с, с некой там, ну, спазом с ну, спазм таким Вот так что, я думаю, что, что конечно, при сравнении вот таких ну, патронов, да, я думаю, что бесспорно у нас будет, конечно, именно как, именно, ну, не для того, чтобы стрелять по мишеням, да, а для именно как-то защиты своего здоровья и себя, я думаю, что более эффективно будет, конечно, это оса, вот по моему мнению, хотя, конечно, здесь патронов у нас может быть 10-32, там зависимость да, от оружия, там 7-8 патронов, здесь всего 4. Все, благодарю за внимание.